Приобрели автомобиль в автосалоне Альтера. Автосалон очень понравился. Менеджер нас обслужил Валерий с Михаилом. Очень доступно все рассказали про машину, показали, провели тест-драйв, проехали по машине на машине. Все понравилось, очень приезжайте, приобретайте автомобиль.